Средство для ухода за собой в домашних условиях. Надоело страшное лицо, моча, ватный диск, макаем, протираем лицо, оставляем на пи... Да ну таким пользоваться еще. Минут. В принципе, у меня и так все нормально. Угу. Собственно, по доброй традиции мы снова играем в Уна, и проигравшие получат хлопушкой в спину. У тебя просто ничего ничему не научила. Хлопушка в спину больно? Играй, говорят, не играй, нет, не играй. все равно. К Илюха, к стене. Поближе. Поближе, повыше, повыше, повыше, Давай, повыше, чтобы... Там было черное, а сейчас розовое. Слушай, Гарина, ты помнишь, что это самый неудачный секс? Один раз за мной ухаживал парень очень долго, а потом в самый ответственный момент заснул. Заснул? Да. вот ты идиот. А это же наше первое свидание. А, да? Да. да, да. А -а. Наташа, приготовь покушать! Наташа, приготовь покушать! Наташа, что происходит? Наташа, что происходит? Да что случилось, Наташа? Да что случилось? Это спародировано из нашей Раши. А, Наташа! А что он сделал? Да жирная её вчера назвала. Карина, а -а -а. ты не хочешь убрать у <сосмотный> себя в комнате? Нет. Почему? Почему? Потому что... Наташа, давай посмотрим рекомендации в ТикТоке. Давай. Девчонки, о чем там смотрит? Ничего. Ничего! И если парень бывший, пожелаем ему удачи. Серьезно? Нет, пошли его нахуй кто проиграет, будет ползать по зеленой травке с кастрюлей на башке. Наташа, доставайте кастрюлю. Реквизит, собственно, защиты и оружия Анжелика. Мы в самоизоляции уже месяц, ребят. Илюх, помоги кастрюле одеть женщине своей. Давайте не Каска накрыла Анжелику. Давай, да-да-да-да-да. На этом карантине делать вообще нечего. Я все фильмы посмотрел, во все игры поиграл. Мне скучно. А Карине не скучно. Играет с туалетной бумагой. Да, ну, да. Жень, давай посмотрим в приложении, какой у нас будет ребенок. Нет. Жень, какой у нас будет ребенок? Я сказал нет. Жень, давай посмотрим в приложении, какой у нас будет... Че пристал то-то к нему? Ребенок. Нет. Жень, какой у нас... Делать надо, не смотреть. Ребенок. Да... Жень, ну пожалуйста. Давай. Вот. Вот такая вот беленькая а. девочка Мы с моим так любим ролевые игры Я уже только кем не была И учительницей, и медсестрой, и Харли Квин Аоса А у нас... Да что не так? Нормальный же костюм! Ну нормально что? еда приехала Да, у нас тоже нормально все. Задолбали эти ресницы, надо коррекцию делать Когти отросли, маникюр надо делать А я похудела на 2 килограмма А я, я надо эпиляцию делать Где? Везде! О, как же приятно найти в своей старой куртке денежку. Ого, как приятно найти денежку. Как приятно в чужой куртке найти денежку, свою. Скалин, ты что, офигела, что ли? Ага. Опять он мне звонит, не хочу с ним разговаривать. <звук> Алло, <звук> тебя плохо слышно? дома оказывается не получилось познакомиться опять ну, на самом деле тяжело повторить Настоящая любовь подруг. Опять мы играем в Уна, и проигравший получит леща от победителя мукой. Илюха, проиграл! Не, ну по посильнее прям муки набери Нет. прям. Давай. Только давай. ухо не бей. Давай. Спасибо. Давай, О, давай. Как шоу у Амирана, очень здорово. Боже. На тебе! Люк, у тебя зубы все на месте, покажи. А, ты сейчас стоишь в шорте. карины много женственность, не Не забывайте лайк, комментарий. Угу. Банды всегда поддержат, да?